Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске банно оздравительный комплекс «Место силы». Вот такущее местечко. Я сюда приезжал на двухдневный ретрит по йоге. Но сюда можно просто приехать, попариться в бане, отдохнуть, сходить на водопады. Собственно, что мы и сделаем. В общем, рекомендую вам досмотреть это видео до конца. Надеюсь, вам понравится. Не забывайте поставить лайк за мои старания. Друзья, если что, извините за качество звука. На самом деле, видео не хотела делать, но так получилось. Поэтому снимаю то на камеру без микрофона, то на телефон. В общем, получилось, что получилось. И на коптере взлетим, и на водопады сходим. Адрес, места силы. Всего Монастырь. Улица Партизанская, 8, дробь 8. Ну, здесь проводятся тоже занятия, с возможные концерты. Это раз, номер два, номер с удобствами внутри, там наверху терраса. Это тоже баня, столовая. В общем, интересное местечко. Красивый какой бассейн. Там мастер ведет лекции в основном по питанию. Кстати, питание здесь отменное, вегетарианское. Можно постоять на гвоздях, делают массаж. И здесь уже пошла территория с эко-домиками. Зона для приема пищи. Но тут же можно получить и массаж. Какие котлетки? Они вовсе не из мяса. Тут гречка, капуста и много секретных ингредиентов Вот так нам готовят вкуснейшую еду. О, как пахнет. Смотрите, здесь готовится целая Ой, церемония. И частые и Очень красивый голос. Хочется чувствовать заботу. Можно полежать на гвоздях, а можно постоять. Ну как ты? Терпи, молодежи Гид. Вот такая вкусная и полезная еда: тушеная капуста с сыром, прикольный салат у нас, котлетка, которую вы уже видели на видео, и, конечно же, есть вкусняшки без сахара. Какие горы, какие горы. А мы вышли на небольшую экскурсию на водопады Дракония Пасть. Идти нам минут 20 вот через такой железный мост. И по пути можно сделать сплав. Такой вид спорта называется траптинг. Вон они, ребятки, поплыли. Потом надо пройти вот по такой каменистой дороге. Ну, а тут кто как хочет, кто по досточке, кто вот по такой лестнице, кто там, не знаю, вот лайф пошел. А это если кому будет интересно. А водопад Пайзеракона, храм, крепость и телефон. Тут есть беседка, аренда. Вход, водопад платный, 200 рублей человека. Осталось 350 метров. Маша спрашивает. Интересно, почему водопады всегда в какой-то далекой, далекой местности? Запрещено курить, рыбачить, купаться, курить э, с собаками почему-то запрещено и собирать есть грибы тоже. Говорят, что вот эта тропа, да, да, она была вот здесь, и люди реально вдоль камушков вот так вот шли аккуратненько, вот, стрелочки. Да? Вот так вот так вот она выглядела эта тропа и прямо вот тут вот не а сейчас комфортненько, вот пойти тупика. Здесь местами надо где-то сильно-сильно нагнуться. Да, но каски нам не дали. А вот если кому интересно, почитайте. В общем, смотрите. На паузу 40 рек вытекает на территории национального парка. 89 километров по тяжелости на территории. Самая самый большой водопад. Все, спасла? О, как. вообще, конечно. Завороженный. Вот. Привет, друг. Привет, швачерский. Охранник. И Вон она, старая тропа вдоль скалы мы-то по новой идем. И там змеи постоянно будут. Змеи постоянно, спионы. Вау! Вот только посмотрим. Дальше немного экстрима. Опускаемся по камшам. конечно же, фотосессии. Мы вот. купаться сейчас, обязательно. <ш> <ш> Быстро вот и Это да. Мы Этот небольшой кусочек, чтобы постоять на водопаде. Невероятное На самом деле вода здесь намного теплее, чем в речке. Вот она и есть дракона такой холодок прямо оттуда теперь вода бирюзовая такой прям хороший Для ног. вот вы поднялись в баню и вот это все пространство сейчас все порядочку покажу это все пространство качельки можно снять всего лишь за 25 тысяч и достаточно большой компании, наверное, человек 25, собственно, здесь, и можно отдыхать. Можно еще зайти отсюда. Давайте по порядку. Уникальная баня, начиная от печи. Смотрите, сколько тут места. Вчера человек 15 нас сидели. Вот. А это крымские водоросли. Здесь невероятно вкусный запах. И вообще сама атмосфера. Шатер для занятий йогой, для медитации. Очень атмосферное место. Музыкальные чаши, только чаши сейчас в другом месте. Но сам факт, что здесь можно получить невероятную медитацию. Вот тут лавочки все так прям по-человечески сделано Это. Бочка с теплой водой была. Многие тут сидели. Итак, капель с ледяной водой. Прям реально была водичка ледяная. Здесь туалет. Место для... Место для надевания. Растевалка, короче. Душевая кабина. Здесь ведро дергаете прям и ледяной водой. Маетесь. Классная баня. Yeah, Очень комфортно. Рекомендую место для чайных церемоний. Это была баня, а дальше место тоже для занятия йогой. А тут тоже проходят занятия и трепет. Сейчас я покажу. Вот они, музыкальные вот, чаши, вот, по которым я двух раз, раз от И еще вот такая большая терраса с видом на бассейн, на горы. Проработать тело. Что значит проработать, подготовить? Большое такое пространство, но тут еще есть немного недоделок. И вот они пошли дальше, эко домики тут а, три санузла. Да, не удивляйтесь, они отдельные, но очень комфортные. То есть там душевая кабина, модная раковина, унитаз, ну все классно сделано. То есть их три. И вот получается раз домик. Два, три, 4, 5, там шестой. На телефон переключился, Вот в темноте лучше снимает. Это лапте березовая. То есть вот такой эко-домик, он дубовый. Есть еще из эвкалипта. И такой комфортный, у нем было и жарко, и холодно, и без комаров. Давайте еще террасу покажу. Тоже вот прикольно. У меня был выбор, либо снять вот здесь вот в этом отельчике, да, двухэтажном, с внутри, либо эко-домик, вот. Достаточно большая парковка, если тут проходят всевозможные фестивали типа такого ретрита, то можно сюда приезжать с палатками, вот, отдельно вход оплачивать, либо брать онклюзив, где все включено. Ну что, друзья, как вам данное местечко? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваши впечатления. Ну и не скупитесь на лайк, ведь это совсем не сложно. А если вам нужна недвижимость в городе Сочи, то звоните, пишите, с удовольствием вам помогу. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.